Так все, начинаем. Всем привет. Сегодня 3 ноября и ровно два месяца назад я вышел на свободу. И так получилось, что за эти два месяца мне так и не удалось в должной мере поблагодарить нижегородцев за участие в такой мощной компании солидарности, за ее раскрутку, за ее развитие. Ну вот, в общем-то, этот день настал и я хотел бы Поблагодарить всех вас, поблагодарить всех а, неравнодушных людей, которые поспособствовали моему освобождению освобождению остальных фигурантов. А, я хотел бы, чтобы вы сами себе похлопали. Давайте похлопаем. Как вы знаете, политрепрессии с каждым днем набирают все больше обороты. Фабрикуются новые уголовные дела, абсурднейшие, например, как «Ростовское дело», где парни приговорили к жутким срокам за то, что они вышли на улицу с плакатом. Также продолжают фабриковаться уголовные дела, про которые вы уже слышали. Это «Дело Сети», «Дело Нового Величия», «Дело Азата Мифтахова. Дело Кирилла Кузьминкина, которого недавно перевели по домашний арест, но домашний арест не равно освобождению. Нам необходимо продолжать борьбу за всех этих людей, которые вынуждены, за свои взгляды, находиться в застенках. Все больше правозащитных и общественных организаций подводят под статус иностранных агентов по статусу нежелательных организаций. Так, два дня назад Верховный суд ликвидировал движение за права человека. И это абсолютно нездоровый фон, и в связи с этим возникает вопрос, что вообще делать а дальше, что можно предпринять для исправления этой ситуации. Я бы хотел попробовать ответить на этот вопрос. В первую очередь, этот фон необходимо перекрывать фоном систематичной борьбы. То есть, что может сделать в этом плане Нижний Новгород, как он может поспособствовать тому, как он может поспособствовать борьбе с этой проблемой, с проблемой политрепрессий. В первую очередь, нам необходимо менять тактику борьбы, нам необходимо в большей степени внедряться в федеральную повестку, переосмыслить все эти методы, которые мы сейчас используем. Нам необходимо максимально консолидироваться. И я надеюсь, с нижегородскими силами, с нижегородской оппозицией мы сможем собраться в ближайшее время и обсудить все вопросы касаемо этого. То есть ни для кого не секрет, что в условиях централизации власти в столице федеральная повестка она выстраивается и зависит в полной мере действия столичных властей. Формат нижегородского ополчения уже эффективность я показал. В истории нашего города есть такой опыт, и события 1612 года тому подтверждение. Нам мы можем. Да, сейчас примерно такая же ситуация. То есть также мы можем поспособствовать. Позитивные изменения в повестке, участвуя в протестных мероприятиях, в том числе Москвы, выходя на, как раз на федеральную повестку. Но я думаю, мы еще сможем все это обсудить с, с, с оппозиционными силами в Ну и не стоит забывать, что любые политрепрессии — это следствие проблемы. А причиной является та система, которая создает благоприятные, благоприятную среду вообще для возможности политрепрессий. И этот момент мы сегодня еще обсудим а, на дискуссии. И я передаю слово Анастасии Шиловской, участнице проекта «Арестанты-212». Давайте похлопаем ей. Всем привет. Как Влад уже упомянул, я одна, наверное, из всех людей, кто с самого начала занимался поддержкой заключенных по московскому делу по делу «212». Uh, то есть, на данный момент, сегодня 3 ноября, прошло уже 4 месяца, как мы всем этим занимаемся. Uh, собственно, я думаю, что все в курсе того, что uh, 27 июля была мирная акция, в результате которой было рекордное число задержанных, uh, больше 1300, uh, плюс 77 человек, они получили uh, действительно реальные травмы от действий uh, правоохранительных органов, скажем так. И в итоге, после всего этого, 31 июля, было заведено уголовное дело о массовом беспорядке. Наш проект, это полностью волонтерский проект, который постарался объединить разные горизонтальные инициативы, которые возникали по поддержке тех ребят, которых обвиняли в этом абсурдном деле. И с самого начала это было так, что возникло несколько очень активных групп поддержки, в том числе вот за Влада, но... При этом каждый раз, когда мы поддерживали кого-то одного, терялись все остальные. И очень такой стрессовой точкой, наверное, стала 4 августа, когда стало понятно, что появляется все больше и больше заключенных. И про них никто не говорит так много, как говорят про тех, за кем стоит, стоят люди. И в этот момент мы, представители разных инициативных групп, отдельных ребят, мы объединились и поняли, что по отдельности мы ничего достичь не сможем. Что действительно необходимо встать вместе, встать единым фронтом и делать наше общее дело, защищать всех. Потому что никто не должен оставаться один, и никто из нас не должен стать в стороне. И действительно, изначально это была инициатива 90 людей, которые просто понимали, что невозможно молчать, что невозможно просто смотреть на эту несправедливость, на этот абсурд, невозможно этим не заниматься. И действительно мы проделали очень долгий путь, за эти 4 месяца. Очень много, на самом деле, что произошло. Собственно, на данный момент у нас семь человек уже осуждено, два из них отправились по этапу, 12 человек сейчас под следствием и 6 человек на свободе, их дела прекращены. В том числе, собственно, Влад. И 3 сентября, это на самом деле прекрасный день, когда э, ты действительно смог почувствовать результаты своей работы и, и обнять живую всех тех людей, которых ты так долго отстаивал. Вот. Но, к сожалению, это дело продолжается. У нас появилась вторая волна заключенных. Э, новых ребят обвинили по 318 статье. И как бы мы понимаем, что это не остановится. Это не остановится, если мы будем молчать. Поэтому действительно очень важно продолжать говорить об этом, продолжать этим заниматься и не снижать общественный резонанс, который сейчас возникает. За эти 4 месяца мы построили, наверное, сложную горизонтальную систему разных чатиков, которые каждый из которых занимается своим делом. То есть мы наладили полностью передачки ребятам, мы стараемся поддерживать... То есть вот родственники передают, мы стараемся поддерживать сверх, всегда спрашиваем, да, писем, пишем письма, много писем, спрашиваем о том, а что необходимо, как еще можно помочь. Мы помогаем собирать на этапы ребят, которых отправляют уже, которые, к сожалению, осуждены. В том числе мы выделяем ежемесячную финансовую помощь семьям. То есть каждой семье ежемесячно мы отправляем по 30 тысяч рублей, вне зависимости от того, сейчас человек там под следствием или его уже осудили, то есть всегда поддержка всем. И вот это вот, эта база, это необходимый минимум, который мы в первую очередь обязаны предоставлять тем людям, которые сейчас сидят. Все остальное, оно идет сверх. То есть вот общественная поддержка в плане резонанса, освещение в СМИ, привлечение, не знаю, известных лиц, известных персон для освещения того, что происходит, это все идет после того, как мы... Обязательно обеспечиваем эту базовую поддержку. Потому что, как мне кажется, очень важно, чтобы человек, когда он находится за решеткой, когда он действительно отрезан от внешнего мира, чтобы он знал, что о нем помнят. Чтобы он знал, что он на самом деле не один. И что когда он находится там, на свободе, люди вокруг, они говорят о нем, они о нем не забывают. И все то, что произошло, что он действительно жертва системы, а не он в чем-то виноват. Поэтому Влад вот правильно сказал, пишите письма, писать письма очень важно. Часто люди не знают, с чего начать. По статистике Росузника больше 90% писем содержит в себе фразу «ну вы там держитесь». Даже если вам кажется, что все, что вы можете написать это «держитесь», напишите. Потому что это важно знать о том, что ты не один, это важно вступать с кем-то, с кем-то общаться, потому что ты все равно изолирован. Поэтому мы, в том числе, стараемся обеспечить всех арестантов свежей прессой, чтобы они узнавали новости. Ну, как известно, все письма, они же проходят в цензуру, и поэтому очень часто ты пытаешься написать что-то человеку, а там твою фразу, даже самую безобидную, могут просто вырезать. То есть ты пишешь о том, что ну, вообще-то в администрации президента есть пикеты, а ее вырезают, замазывают и говорят о том, что нет, все, не прошло цензура. Иногда целые письма не проходят в цензуру. Попробуйте, это маленькое действие, которое доступно любому человеку и которое помогает не оставаться в стороне. Вот. Как, в принципе, еще можно поучаствовать, это следить за ситуацией. Обязательно следить за ситуацией, потому что как только вы перестаете обращать на это внимание, вы привыкаете к тому, что происходит. А как только вы привыкаете к тому, что происходит, эти события уже не кажутся дикими. То есть я понимаю, что, например, когда у нас появляю, появилась, появилась новая волна фигурантов, у меня в какой-то момент возникла мысль о том, что ну вот опять, там, опять пластиковая бутылка. И какое-то ощущение рутины — это неправильно, потому что каждый каждый кейс должен вызывать просто неприятие, внутреннее неприятие того, что так нельзя, что это абсурдно. Вот. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание и занимайтесь этим делом. И сейчас после меня, собственно, выступит Софико из Молока Плюс, которая расскажет вообще про различные СМИ, которые возникают сейчас в обществе, на волне всего этого, и про то, вообще, как строится медиаосвещение. освещение да, Всем привет, я Софико Ориджанова. То, на самом деле я не совсем буду рассказывать про то, что заявили. Вот. Но в целом, да, на самом деле, огромное на самом деле, влияние вообще смысл имеют о всех этих историях медиа. А, потому что никакая компания невозможна без серьезной поддержки. А, здесь, наверное, в первую очередь стоит говорить про медиазону, которая в целом вывела в мейнстримную повестку проблемы полизаключенных, в целом а, полицейского насилия. Вот. Я рада, что мы все-таки сюда приехали, а, как раз в сентябре прошлого года Молоко Плюс проводил здесь презентацию, презентацию сорвала городские раз -таки полиция через пять минут после ее начала а, В целом, а, на самом деле, журналистам постоянно очень сильно мешают освещать а, какие-то важные судебные процессы В первую очередь а, в судах постоянно, три, уже суды уже начали в Москве, в всяком случае требует заранее подавать документы на аккредитацию с медиа. И то нередко случается такое, что эти заявления в итоге совсем не рассматриваются, так как их не рассмотрели. А, суд оставляет собой право не допускать журналистов-корреспондентов на заседания. А, при этом они а, также есть, становятся популярной практики, пытаться делать суды закрытыми. Также журналистов, знаете, очень часто задерживают на возможных акциях протеста, но после дела Иван Гунова. По московской полиции прошла установка про то, что нельзя задерживать журналистов. В целом, ну, более-менее работает. Вот, но мы как раз-таки забрали а, сегодня... А, уже вчера, получается, вчера нам отдали наши альманахи, которые замались в городе, нам отдали и альманахи. И весь с ними у нас также забрали на экспертизу пульсовые баллоны, футболки, бутылку воды и типографскую упаковку. То есть, да, у нас даже в документах... Эксперт-лингвист, в том числе, провел экспертизу на экстремизм, этикетки от бутылки воды. Воду вернули? Воду вернули, да, ее опечатали. То есть бутылки, из бутылки вообще изначально было сделано всего полтора на воды. Ее опечатали. Вот я не знаю, правда, за полтора года стоит лепить эту воду. Ну вот, за все это, на самом деле, огромное спасибо адвокату Алексею Матасову, Потому что, знаете, у нас были проблемы аналогичного рода и в Орлее, и в Краснодаре. И просто вот Нижний Новгород — это первый город, в котором мы наконец-то смогли забрать наши вещи себе назад. Огромное ему спасибо! <плодисменты> вот, пожалуйста, попрошу сказать слово, собственно, Алексея Ватасова. Еще раз вам спасибо! Спасибо! <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> спасибо, Всем добрый вечер! Как меня уже представили, я Алексей Матасов, адвокат. Этим летом я защищал Влада Барабанов по московскому делу. Помогал юридически в прошлом году Лаку Плюс, поэтому меня пригласили рассказать немного, как политические репрессии выглядят глазами адвоката. Ну, в этом году у нас прошла такая некая нормативная ранжировка. В начале года прекратили немало 282-х статей Уголовного кодекса «Экстремизм», которые стали нынче административкой. Но добавились такие интересные статьи, как «Участие в нежелательной организации» или «Оскорбление власти». Впрочем, по-прежнему у нас нельзя знать, за что тебя могут привлечь ответственность. Вот, например, Юрий сходил на форум, на котором не было никаких признаков запрещенной нежелательной организации Я оказался привлечен к административной ответственности, потому что в другом городе форум с таким же названием устраивала нежелательная организация с названием НАО. Либо, если опубликован какое-то видео в соцсетях, где видна эмблема той же самой организации. Не беда то, что она опубликована совсем где-то там до признания нежелательности. Все равно проводится расследование. Или сейчас я наблюдаю активно за делом в Краснодаре, а блогер Савельев. Его пытаются уже привлечь к уголовной ответственности за то же самое участие. Хотя статья у нас гласит, что нужно быть дважды привлеченным. К административной ответственности за это и продолжать принимать участие Следователи посчитали, что достаточно двух раз и автоматически разбудили уголовное дело ну, Посмотрим, как сейчас все будет развиваться Но даже если нормы правоприменителей будут толковать правильно Это не значит, что вам не могут подкинуть каких-то доказательств Просто расскажу из своей практики Достаточно часто появляются свидетели обвинения. Было в деле пары пара дел в городе Кстово, где потерпевшие работали в полиции, это у нас такие около политические дела. Так там свидетелями приходили люди, например, выпускник Академии МВД, который случайно заехал в провинциальное село. Непонятно зачем, там никогда не жил, не работал, но заметил, как мой подзащитный бросался с ножом на полицейского Или в деле молока Плюс есть некие такие у нас мифические свидетели понятые, которых никто никогда не видел в отделе полиции Хотя полицейские утверждали, что они задержаны Наконец мы увидели журнал задержанных лиц, их там нет. Я съездил по адресам. Жильцы тоже таких не знают, но... Тем не менее, это не помешало судить Павла во всех наших национальных светах. В деле Павла Николина довольно смело полицейские справляли протоколы. Отдавали одну копию, а потом что-то дописывали. Не чурался этого и судья в Советском районном суде. Решение у него, конечно, отменили, но ничего ему за это а, Наверное, самый дикий случай – это дело Романа Губайдулина. На нем я просто остановлюсь. А, ему подкинули оружие. Два года назад в Балахне его задержали за экстремистские высказывания в интернете. В ходе обыска нашли оружие это обрез 16 калибра и патроны калибра 545 хорошо его обвинили не только в хранении но и заодно подготовка к убийству такими предметами мы стали доказывать несколько вещей сразу во-первых попытались узнать откуда взялись эти патроны я сделал запросы назовут Министерство обороны сказали то, что никто эти патроны никогда не терял, никто их не крал, они передавались исключительно в правоохранительные органы. Окей, установили происхождение. Дальше. А следы есть ли? Нет. Попросили следователя провести дактилоскопию, потожировые следы. Ничего, он отказался, но понимал, какой очевидный результат он получит. Следов нет. Ну, дальше начинаем устанавливать, как был обыск, проходил. Допрашиваем всех пометых, самого Романа. Они рассказывают, что во время обыска они сидели в одной комнате, а в это время в коридоре оттолпилась толпа полиции. Видеть, что происходит за стеной, было невозможно. Вход из окна комнаты не видно, они соседние на одной стене. Нашли соседи, которые также рассказали, как во время обыска кто-то входил, заходил вниз полицейских. Но, несмотря на все это, суд осудил Романа. И апелляция также утвердила это решение. Но благодаря тому, что мы смогли собрать эти доказательства, у нас было с чем идти дальше, в европейский суд должен. Но вообще никакой другой стратегии, кроме как активно собирать доказательства и твердо стоять на своей точке зрения, доказывая во всех инстанциях. У нас нет. Только так, может быть, мы сможем схватить Фемиду за бороду и позволить, заставить считаться с собой. Другого пути у нас просто нет. Но если не получилось доказать свою правду в национальных судах, для этого есть европейский суд, который хоть и далеко. И про европейский суд и все остальные вещи должна рассказать Катя Ванслова, которую пригласили после меня. И я успеваю. Всем привет, привет. Меня зовут Катя. Первое, что я хочу сказать, что я очень рада, что сейчас с нами, в том числе Влад. Постараюсь очень коротко рассказать про организацию, в которой я работаю. Я сотрудник международного отдела комитета против пыток. Штаб-квартира находится здесь, в Нижнем Новгороде. Город у нас с одной стороны большой, с другой стороны э, э, э, ну, все друг друга знают. И, по, по крайней мере сегодня я здесь уже встретила как минимум трех наших... Э, в разное время заявителей, к сожалению. То есть это я к тому, что, э, несмотря на то, что пыточная тематика многим кажется не особо популярной, вроде как э, не так часто происходит, да и что за пытки такие средневековые, может быть, ну, на самом деле это не совсем так, и э, не только э, так называемые группы риска подпадают в виде активистов, э, политически активных лиц, но и совершенно рядовые случаи встречаются, когда э, ну, действительно не лицо тот факт, что. Эм в тот или иной момент могут вообще каждого из нас. Это наш основной посыл, то есть мы не позиционируем себя как организация, которая там, исключительно нацелена на какие-то оригинальные слои населения, наоборот мы всегда стараемся в общественном пространстве привлечь внимание к этому пункту, что абсолютно каждый человек может быть подвергнут пыткам. Соответственно, если приблизить немножечко мою речь к заявленной тематике, то по 318 статье, у нас тоже довольно часто возбуждаются дела в отношении наших заявителей. Иногда это связано напрямую с заявлением человека о том, что к нему применялись пытки. Иногда это... Ну не знаю, как в деле дворцова, например, это выглядело как больше как какая-то такая обида сотрудников полиции, которые при задержании напоролись действительно случайно на нож, который у человека лежал вот в боковом кармане как это, наручном, да, потому что человек работает слесарем и собственно имел при себе какие-то рабочие инструменты. Этого хватило для того, чтобы впоследствии выдвинуть в отношении него обвинения по части 2.318 318 статье. УК, и напомню, что это до 10 лет лишения свободы. В итоге э, ему дали э, 3,5, ну, 3,6 лет, то есть довольно много. Э, пытки он в Российской Федерации доказать никак не смог, э, несмотря на то, что... Задерживали его во дворе собственного дома, где многоэтажки, где множество знакомых проходили мимо. То есть это максимальное количество свидетельских показаний, которые согласуются между собой. Это очевидные и очень серьезные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма. Несмотря на все на это, было вынесено что там больше шести постановлений об отказе возбуждения уголовного дела. И э, это такой типичный пример, когда э, даже если вдруг у вас имеются все доказательства применения к вам жестокого обращения со стороны агентов властей, это вовсе не означает, что их привлекут к ответственности. И, к сожалению, наша практика как раз говорит о том, что, как правило, так и происходит. Наверное, еще пару слов скажу про московские дела. У нас есть в Москве отделение, и наши сотрудники ходили и в июле, и в августе на эти мероприятия. Публичные. Ну и трех из них, например, задержали 3 августа. Хотя они не были участниками митинга, Они, ну то есть двое из них позиционировали себя как наблюдатели, а председатель нашей организации Игорь Каляпин решил поставить так называемый эксперимент и посмотреть, что будет, если ты просто, грубо говоря, мимо идешь. Да? То есть он не имел при себе никаких средств наглядной агитации, не скандировал лозунгов, а просто пришел. Ну и в итоге тоже оказался в автозаке, был задержан наравне с множеством других лиц, что тоже, наверное, говорит само по себе о том, что ну, со свободой собраний по-прежнему все не, не, не так гладко, как могло бы быть. Uh, ну, uh, я так понимаю, что у нас будет uh, некая дискуссия, да, и в принципе, если есть какие-то вопросы по поводу нашей организации, то я всегда готова ответить, потому что у нас очень много разных кейсов, и я могу рассказать миллиард историй, но просто не очень хочу затягивать процедуру. Ну, может быть, еще чуть-чуть <laughs> добавлю, что uh, сейчас тоже такая возрождается мода на наркопреступление, то есть... Uh, когда подбрасывают именно наркотики. И вот последний наш кейс касался Игоря Крайнова, которого очень жестко задержали, подсунули ему мифедрончик, но не учли, что в этот момент функционировала камера наружного наблюдения. Соответственно, на ней все видно оказалось. И вот сейчас трое сотрудников полиции, которые решили прибегнуть к таким методам задержания и последующего оформления всех процедур они теперь вот у нас находятся в СИЗО это наверное тоже может быть служит уроком некоторым представителям силовых структур что все-таки сейчас все больше случаев привлечения к ответственности наверное это тоже в том числе заслуга нас всех кто так или иначе вовлечен ну, в некий общественный процесс по этому поводу, вот, поэтому всем спасибо и я всем нам желаю еще большего вовлечения. Спасибо, а, следующим выступит представитель Нижегородского политического красного креста Максимова Екатерина. Давайте похлопаем. Здравствуйте, меня тоже зовут Катя, как, собственно, предыдущие выступающие, вот. знакомы многие, и тоже я хочу, как бы, тоже очень мне радостно, что с нами присутствует Влад, мы все его поздравляем с освобождением, это отлично, такая большая победа. Ну, что, нашу организацию, про Нижегородский политический красный крест я бы хотела рассказать, это общественная организация, но не зарегистрированная. В общем-то, не буду вдаваться в историю ее создания, о том, как, какие, на основании каких традиций она создавала, потому что все это я уже где-то чуть, чуть менее года назад рассказывала на дне рождения Нижегородского политического Красного Креста, как раз тоже в подсобке, мы тоже здесь отмечали. Там у меня была длительная лекция о том, как у нас организация создавалась но вкратце могу сказать что а, изначально политический красный крест это общее название для а, а, организации в поддержку политзаключенных и политпреследуемых а, как у, а в истории а, российской империи совет советской россии советского союза а, так и а, над, ну, так и сейчас а, Нижегородский политический Красный Крест был основан официально, ну как официальной, неофициальной организацией, условно говоря, 25 декабря 2015 года, хотя еще до этого мы разрозненно действовали где-то с 2011 года. Основали мы четвером организацию. Это Владимир Кравцов. Илья Мишковский, Дмитрий Калинщев и, собственно, я. Чем мы занимаемся? Чем мы занимаемся? У нас есть несколько направлений. гуманитарные. Это организм сбор денег и организация передач и политзаключенным. заключенным. Потом юридическое, это либо помощь в поиске адвоката, либо по возможности привлечения средств на оплату адвоката. И информационное, это освещение судебных процессов и политпреследований, а также организация общественных кампаний различные пикеты, митинги, ну, различные общественные мероприятия. Ну, э, э, в общем-то, организация -то региональная, мы свою деятельность сосредоточили, ну, так, знаю, большая организация, на э, Нижегородской области, э, хотя, э, если кто-то, э, ну, допустим, осужден в Ниж... Нижегороде, осужденный, это вот, допустим, в Мордовию, мы продолжаем, как Илья Романов, э, мы продолжаем оказывать ему помощь. Ну, что еще я хотела бы сказать. Больше, конечно, ну, больше мы сталкиваемся с преследованием по административным статьям, но хотя уголовное преследование активистов тоже осуществляется. И, наверное, самым сложным тяжелым делом можно назвать дело анархиста Ильи Романова, который, он сидит по спубликованному делу. Ему дали 9, 9 лет колонии, потом в колонии еще один срок он получил. И сейчас, буквально на днях, пришла информация, что у него случился инсульт. Сейчас он находится в реанимации необходимые средства, мы смогли передать кое-какие деньги его матери, но необходима поддержка, очень масштабная, ну и это лишь одно дело из многих. Вот, собственно, и все, как бы, что я бы хотела сказать пока. Так, еще хотелось бы добавить, в нашем благотворительном маркете, помимо эксклюзивных альманахов «Молоко Плюс», есть эксклюзив в виде «Не-212», такая небольшая книжечка, где краткая история периода с августа, июля-август, где развитие событий дела 212 и Нижегородец Сергей Шаряев, который принимал непосредственное участие в создании, сейчас вам кратко расскажет о том, как это происходило. Спасибо, да. Как вообще проект появился? Он появился на пустом месте. Две девочки, одна из Мурманска, другая из Санкт-Петербурга, решили, что они создатели нам ЗИН по делу арестантов московскому делу и на это был всего лишь один твит и вокруг этого твита, вокруг поста в инстаграм стали собираться люди, которым не все равно и сделали то, что они могут, это были художники, они нарисовали иллюстрации зачастую нам сложно понять, что мы можем сделать, когда видим какое-то зло, несправедливость когда мы с этим не согласны, на самом деле Каждый может сделать э, что-то свое, на что он способен. Как и эти авторы, они смогли нарисовать иллюстрации. Э, э, соответственно, девчонки написали также текст, э, и я это все сверстал в этот зин. Вот. То есть верстка вроде такое несложное дело, но э, даже его можно использовать для поддержки арестантов и для того чтобы что-то изменить в этом мире то есть в принципе любой талант любое знание можно потребить для доброго дела ну то есть авторы вообще коллектив который над зином трудился переживали за всех за влада в том числе это было Чисто, как сказать, Это было приятно видеть, их чистоту сердца и желание помочь. Поэтому призываю всех, каждого, как-то причаститься, быть причастным к этой борьбе, к изменениям в нашей стране. Это возможно для каждого, я считаю. Спасибо.